Железная работа от железного человека, изготовление металлоконструкций любой сложности от козырьков и навесов, ограждений и теплиц, калиток и беседок, парковок и ворот, до промышленных строений и складов. Все это вы можете заказать у железного человека по номеру плюс 375, 29, 340 и 1370. Также пишите на e-mail и добавляйтесь в друзья в соцсети. Все это вы можете приобрести со скидкой. Если вы скажете, что вы по промо-курсу, либо не по нету 21.21, то получите различные скидки и бонусы. Пишите, заказывайте, наслаждайтесь. Железная работа от Железного Человека. Всем успехов. Пока.